Пожите, у нас есть, есть чат в правом углу. Да. И давайте мы с вами поздороваемся, потихонечку начнем. Напишите, пожалуйста, из каких вы городов, стран. Ах, да, не видно. Сейчас я отключу себя. Вот. Всем привет! Я из Португалии. Это первый мой вебинар именно из Португалии. Тема у нас классная, тема у нас достаточно актуальная. Достаточно много людей хотело что-то знать но вопрос, сколько дойдет до вебинара. Но кто дойдет, тот дойдет. Так, Доброй ночи, я из России. Очень приятно. Да? Отключаем всем. У кого-то не получилось, видимо, подключиться. Так. Пишем. Пишем свои страны, города, давайте, давайте побыстрее потому что что-то напало. Ну вот. И, пожалуйста, напишите, напишите, пожалуйста, цель, с которой вы сегодня пришли на вебинар. Что вы, как, какая была ваша цель вебинара, чтобы сюда прийти, я понимала, а, как я могу дать вам еще больше. Полезности у нас сегодня именно не занятия, а у нас сегодня именно такой вебинар познавательный с двумя медитациями, которые я специально приготовила для вас. Вот. Сейчас у нас такое небольшое знакомство. Итак, пишем. Здесь, в правой стороне чата. Да, то есть в правой стороне от меня находится такое белое поле ча. Если вы на мобильнике, то вы это поле найдете под мобильником где-то вот в этой правой стороне. А то есть вам нужно будет перелистать. Ну и в принципе нас не так много, в принципе можно и опять сейчас еще куда идут. Так, вот отлично, да, то есть нашли это поле, отлично. Так, Оксана, хочу узнать причину боли в спине, бывает внезапно, боль парализует моментально. Понятно, очень хорошо, так. Он парализует моментально, что, что, что вы имели в виду. Парализует в смысле вы не чувствуете рук, вы не чувствуете ног. Куда идет действие? Ага, не могу двигаться. Понятно. Хорошо. Ага. Остальные тоже пишем. Так, я жду остальных. Пишем вашу цель, с какой целью вы пришли на вебинар. Что бы вы хотели уже достичь с помощью, с помощью данного вебинара? Почему-то люди пишут в группе. Нужно приходить сюда, а, ну пишут где-то в группе. Где так, давайте, давайте не размазываться. Ну, кто не написал, тот не написал. Так, тогда по быстрому голосом скажите. Я сейчас включу. Кого я включу? А, так. Вот у нас подключаем звук. Вот у Ирины есть звук, тогда, пожалуйста... пожалуйста, включите звук, с вами коротко познакомимся. Или напишите, или напишите в чате. А, Оксана, можно указать, где именно спине? То есть я достаточно со многими общалась именно по теме поясничной боли в спине. Как бы боли делились на поясничную область и на область шеи. Да, общались мы с венчурник. Меня слышно хорошо, вообще-то давайте поставьте э, плюсики, как меня слышно и вообще видно. Я, может быть, тут э, говорю, а меня не слышно и не видно. Так, ну, что лопата в детстве была да, понятно. То есть уже, да, есть какое-то осознание, что э, что-то произошло в прошлом. Сейчас мы это немножко подробно рассмотрим. Так, можно говорить голосом, но по одному. А вот, я не знаю, кто у нас тут пользователь, который подключает звук. Да, то есть технически, я надеюсь, вот видно. Обычно вот с левой стороны вы найдете под, под экраном, где я вы найдете такую кнопочку на нее нужно будет нажать и соответственно нажав на эту кнопочку появится микрофончик Его второй раз тоже нужно нажать и появится звук Ирина, вы можете сказать пару слов, с какой целью вы пришли на вебинар? Представиться, от, откуда вы нашли нас из мессенджера, переписывались мы с вами, что много людей. Вот объясните мне такую вещь. Вот много людей, где-то около 400 человек, находятся в общении, а в вебинарах находятся единицы. Ну хорошо, единицы, так единицы. Ладно, если вы только пока слушаете, привыкайте. Возможно, вы новый человек. Я так не знаю. Скажите, пожалуйста, Инна, с какой целью вы пришли сегодня на вебинар? Мы с вами уже больше знакомы. Да. Ага. Ну, написать. Алло, меня слышно. Да, да, не получилось написать, да? Ничего страшного, um, Я да. с телефона писать не могу, да? Да, я понимаю, что трудно. Да. <с давайте, давайте, что, с вами такое вообще? Просыпаетесь, в этой португальской энергии? Что, какие-то такие? Я из Луганска и мне хотелось бы узнать. У меня бывает боль в спине. Ну, в области лопатки, uh -huh. между лопаток с левой стороны. Uh -huh. Такое ощущение, как будто вот режет. Uh -huh. Это где-то вот ну, пространство сантиметров 10. Ну, понятно. Где-то вот на уровне сердца. Значит, с левой стороны. Понятно, хорошо, спасибо. А цель, то есть что? Uh -huh. Что узнать, почему там режет? Но. Ну хотелось бы цель узнать, как от этого избавиться. Понятно. Но вы уже как бы э, не, не новичок, да? Как вы думаете, с, с каким энергетическим да? центром, с какой чакрой это связано? Ну, это четвертая чакра, это любовь к себе, любовь к людям. Конечно, конечно. Вот. Ну, значит, дальше сидим и думаем, да, почему именно У -у -у. Лев левая а сторона, а не правая. А вот я не У -у -у. знаю, как зовут нашего пользователя, который подключает звук, а, ну, и без звука, и, видимо, и, и чат не найдет, но, слава ну просто послушайте нас. Ирина, вы можете говорить? Ну, ну хорошо, не будем развозиться. А, а, что я хочу сказать. А, как вы считаете, ваше состояние, вот есть как бы... Не есть, а есть определенные состояния, жизненного состояния человека. Влияют ли состояние жизненные состояния человека, влияют ли они на физику, влияют ли они конкретно на физические проблемы в спину? Вот если влияют, вы считаете, что если влияют, пожалуйста, либо голоса либо напишите в чате, плюс. влияет, конечно. Очень хорошо. Инна, ну тогда голосом, коротко включаемся. Ну да, конечно, все взаимосвязано. И раз у нас мы все привязаны к чакрам, то взаимосвязь существенная есть. Только угу. сама, самое главное нам всегда находить в себе, как это, противос, не противостояние, как, чтобы не попадать на те же самые крючки энергетические. Очень хорошо, очень хорошо сказано про, про крючки, да, где могут находиться крючки. Естественно, крючки могут находиться где-то. На uh -huh. Все правильно, да -да. все абсолютно правильно. Сейчас коротко посмотрю, потому что. Ага, вот А и, и Ирина. Так, Ага, это Ирина, так, теория, да, хорошо. Я не умею пользоваться зумом, и я буду слушать. Хорошо, я, я вижу ваше сообщение, отлично. То есть мне нужно будет, правда, переключаться, но сейчас я включу это на телефоне, и тогда мне не нужно будет переключаться. Иначе я, конечно, не увижу. Очень рада, что вы с нами. Так. Отлично. А теперь хотите вы знать, в каких вы состояниях находитесь сейчас на самом деле? Как бы есть логика, да, и есть, скажем так, биоэнергетика, да, есть выше мир, который может показать действительное состояние. Я, например, сегодня как бы не хотела находиться в четвертом состоянии, да, Посмотрев энергетически, хотя вот в море все так классно, все, да, смотрев энергетически, я где-то как-то там, может в третьем и четвертым. Сейчас объясню, в чем, чем, так сказать, в чем фишка. Мне нужно будет включить. Сейчас я включу паблик чтобы я могла видеть ваши сообщение. Так, минутку. Так, так. Ну, как раз вот у нас сейчас получится основная часть. все, я вижу, я вижу. Так, я вижу Рину. А почему-то не могут зайти в вот. да. Ну, вчера я сбрасывала ссылку на скачивание Zoom, но ну, ребята будут смотреть запись. Так, поехали. Так всем видно хорошо доступ. Дайте мне какую-то обратную связь. Кто у нас? И вот у нас еще пользователь как не может звук найти. Да, если вы с мобильника, это определенная, определенная задача. Так поехали. У нас о, существует. Мы рисуем с вами вот такую графу. Так, Всем видно все, то, что я рисую. Вот. А, здесь мы не, не ту рисован, не рисовал. Взяла. Так, ну все отлично, поехали. Хорошо, по-настоящему начал свой вебинар. А, итак, состояние, я повторяю, состояние очень важны для того, чтобы. В каком вы состоянии находитесь, все и мысли идут. Да, я надеюсь, что это понятно. Поставьте, пожалуйста, часть плюс, если это понятно. Да. Да. Вот. Отлично. Итак, если мы а, разобьем, скажем так, на четыре. Состояние здесь намного больше, мы рассмотрим четыре основные состояния. По вот этой оси у нас будет энергия, здесь у нас будет время. У нас есть состояние один, состояние 2, состояние 3 и 4. Я повторяю, что их намного больше. Мы рассмотрим 4 основных, которым человек варится. Я объясню, почему. Потому что они напрямую связаны с нашим позвоночником. Да? Вот мы нарисуем так схематично позвонки. И, как вы заметили, уже то, что я рисую, получается такой своеобразный канал. Ну, то есть позвоночник у нас находится в своевразном энергетическом канале. Сейчас я объясню связь с состоянием. В этот канал поступает энергия СВИ и в этот канал поступает энергия космоса. Когда мы находимся в определенных состояниях, состояние блокируют это поступление. Но не будем задвигать очень сильно вперед, об этом немножко э, я расскажу позже. Итак, рассмотрим сами состояние. В первом состоянии вы видите достаточно большой подъем энергии, но достаточно в малый промежуток времени. Что это может быть? Это может быть состояние борца на ринге. Это может быть состояние, когда вы активно защищаете свои права, что, в общем-то, похоже. Это когда вы агрессивно, вы агрессивны и не поднимается энергии Поскольку здесь вы агрессивны, мы все-таки определим это состояние как минус. Далее, есть состояние у нас второе. Это состояние оно более спокойное. Но это состояние связано, скажем так, если, если у нас э, здесь идут... Э, Скажем так, действие, да? то есть мы убегаем, мы кричим, да? идет огромнейший выброс энергии. Сначала идет огромнейший выброс энергии, затем ее спа. Я надеюсь, вы с этим согласитесь. Да? Во втором состоянии происходит такое вот равномерное Действие, то есть человек да, достаточно ко всему равнодушный. Это связано, допустим, с апатией, да, ничего не получается, все стоит на месте. Можно это обрисовать, как некое такое болото, и там-там растут камуши. Да? То есть вот это действие, причем это действие агрессивное, это болот. В этой части у нас состояние негативное. Как раз эти состояния вызывают определенные блокады на разных уровнях позвоночника. Третье состояние ⁇ это состояние характеризуется достаточно плавным скажем так, течением энергии, это небольшой подъем, то есть там нет подъема энергии, равномерное такое течение, но оно позитивное, но позитивное в том плане, что в этот момент, допустим, мы хорошо концентрируемся, это состояние хорошо для того, чтобы проработать какую-то рутинную, Работу. Да? То есть вот здесь рутинная. Но рутинная работа, она же не всегда да, негативная. То есть, есть там какая-то бухгалтерская работа, есть что-то. Но вы можете мне сейчас примеры привести, что вам сейчас, кстати, идет в голову. Да? И, вы поняли, да? Допустим, когда вы пишете книгу, да, чтобы написать книгу, вам не нужно состояние такой эйфории определенного подъема, вам нужно более равномерное состояние, в котором вы можете совершить какие-то действия. Да? То есть сначала, конечно, у вас идет эйфория там, да. Но потом она спускается, и для того, чтобы правда написать книгу, это достаточно рутинная работа ежедневно. Вот это имеется в виду. Но уже в позитивной энергетике. Это относится к третьему состоянию. К четвертому состоянию относится состояние немного такой и Я бы нарисовала здесь такую вот бабочку. Это, знаете, состояние, когда все удается, все получается, все классно. Вот за, за что не взялся, все получается. Захотел сварить там борщ, получается суперский классный борщ там. Все тебя похвалили, сам доволен. Захотел там, не знаю, что-то купить, тоже все сложилось, как мозаика, купим, да? Захотел создать там какую-то ситуацию, в которую вы хотите прийти, но это уже позже, на более поздних периодах. Да? А, пошел, сделал. Вот понятно, да? Я надеюсь, дайте мне обратную связь, понятно ли то, что я объяснила? Понятно, очень хорошо. Ну, а чтобы было лучше понятно, сейчас вот на спид, пожалуйста, напишите в чате или скажите голосом, То есть, соответственно, я вижу, что вы пишете вот здесь. А, Ирина, да? А, вот, да, вижу. Да, то есть, Ирина, вы тогда пишете в нашем мессенджере, с которым мы Общаемся. На скид, в каком бы сейчас состоянии находились целый день. Ну, понятно, что там состояние меняется, вот, но вот в, данном, в данный момент какое, какое, скажем так, состояние это также энергия, в которой вы находитесь. четвертое ну, Отлично, хорошо. Сейчас проверим. проверим. Четвертое. Очень хорошо. Инна, когда мы отвечаем голосом? Не могу сказать, что второй и полностью третий, не могу сказать. Ну вот где-то ближе к третьему. <реклама> Окей. Оксана? У меня тоже между 2 и 3, но больше сегодня было к третьему, чем ко второму. Хорошо. Неизвестный пользователь, который, ну, потом, напишите мне тогда в мессенджере хотя бы, кто вы. А, вот, вы из Вайбера, вы из Телеграма, вы из Инстаграма, откуда вы? Да? А, если вы подписаны на мою воронку, то есть мы общаемся по а, спина и боли в спине, напишите мне прямо туда, как сделала Ирина. Очень хорошо. А теперь э, закрываем глаза. Глубоко. Вдыхаем животом. И представляем, видим, показываем Нашем сознании белый экран. И у этого белого экрана запрашиваем показать нам понятно на экране цифру того состояния, в котором я сейчас нахожусь. Пожалуйста, выше мир провождающий эту медитацию, покажите нам, покажите нашим участникам вот это их состояние. То, что есть на самом деле. Не то, что нам нарисует логика, не то, что мы себе сами скажем, а то, что есть на самом деле. Сейчас достаточно очень важный момент, потому что в энергии мы не можем себе что-то, ну, скажем так, себе наврать. Видим большой перикер и на нем отчетливо цифры. Каждый видит свою цифру. Увидели цифру, глубоко вдохнули себя, выдохнули, открыли глаза. присоединяется соединяется лениво, очень хорошо, Вот мы уже начали, ну ничего, первый, первый момент, в принципе. Напишите мне в чате, на скидку, как вы считаете, в каком состоянии вы находитесь, в состоянии бурного действия, возможно, агрессивного состояния такого апатия немножко такого болота состояние скажем так рутины когда нужна концентрация допустим какая-то бухгалтерская деятельность да и состояние такой мехфории когда все получается что-то классное сюда и прочее а, пожалуйста мне напишите в чате Угу. Так. так. так. Оксанам, да? три, два. А сейчас что? Так, пишем. Да. Сейчас я смотрю. Я экрана не вижу, но пришла цифра 3. Ничего страшного, не видите? Плавно увидели тройку. Отлично. А думали, что в четверке. Да? Интересный момент. Интересный момент. Так. Оксана, либо голосом, либо пишем. И на голосом. Так. У меня вышло 2. Вышло два, меня, а два... У меня прыгала между единицей и двойкой, то есть как-то один-два, один-два, но потом в конце как бы римская два. Ага, на что-то что сердитесь, ну, примерно так представляю, на что. А, э, Людмила, пишем в чате, я приветствую вас сегодня на сегодняшнем вебинаре, посвященном тайной воле спины. Если вы что-то пропустили, ничего страшного, будет запись, а просто слушаем сейчас внимательно и пытаемся действовать со всем. Хорошо. Так, Инна? Почему-то сразу мне пришла цифра 4, я ее не видела, uh -huh. пришла цифра 4, но uh -huh. не знаю, я думала с двойки до тройку не натянуть, чисто из-за того, что мне нужно проработать рутину, а я не могу себя заставить это сделать, uh -huh. а почему четверка сильно хорошо, yeah, yeah, yeah, yeah. не знаю. Хорошо, а чувствуете эту четверку? Не могу сказать, что у меня какое-то приподнятое настроение, но угу. так ровненько пока, нормально. Не ближе как-то тройка, но вот я же говорю плавное такое течение, но но может быть сейчас в связи с вебинаром немножко поднялись на четверку не хватает концентрации проработать а то есть когда мы можем перемещаться естественно из одного состояния а другое, ну как мы уже наиболее высокий уровень, да, мы еще дойдем. Вы заметили разницу, да? То есть есть у кого была небольшая разница. Это разница того, что есть на самом деле в энергии, да, и то, что мы как бы думаем, да, полагаясь на себя, на свои мысли и так далее. Давайте рассмотрим такой момент. Что же происходит, когда мы находимся где-то на, на негативных, да, в негативных состояниях. Возможно, сейчас с Божьей помощью, да, с подачей энергии вы переместились 4 и 3, на да, лучше еще 4, чтобы самое и все воспринимать эту информацию. Мысленно также можете сейчас перенести, именно у четвертое что Uh, у нас куда-то делают люди. Uh, напишите нам тогда в мессенджере. Сейчас мы Итак, что же происходит, когда у нас мы находимся в негативных состояниях? Да, если мы представим наш позвоночник, сейчас выпустим наберу. Да, если мы представим нашего человечка. Ставим наш позвоночник, да. я сейчас не буду все двадцать три. 23 межпозвоночных диска рисовать, потому что, в принципе, именно как правило, проблема у нас с диском. Сейчас мы это посмотрим. Да? То есть мы помним у здесь диск. Где-то вот так выглядит. И Здесь у нас проходит мир. И как раз вот эта вот проблема, так называемого позвоночного тела, которая здесь находится, как правило, он выходит за пределы. Как мне вас впустить? Вот, вот, где вы? я что написала? Так. А пропала связь. Ну хотите снова. Ну. Так. Это у меня светло. Входим снова, если что-то. Что хотела сказать? Поздравляю да. добрый путь. Да, пожалуйста, выключите звонок. Да. Итак, когда... Итак. Когда вы находитесь как да, негативные состояния, какие-то негативные мысли, что происходит с вашим позвоночником. Поздравляю! 10, 10, 10, 10, 10. А, вот, отлично, отлично, сейчас уже получилось. А, то, что уже видим человека, отлично. Так. звук у вас есть? Вот. На напишите, кто вы, что вы. Ну, хорошо, отлично. Тут пропала связь. У кого пропала связь, снова заходите. Так, где была <смех> организационная часть? Сейчас достаточно очень важный момент. Почему у нас идет смещение дисков? Ведь, как правило, смещение дисков идет именно на уровне поясницы да, очень часто. Почему именно там? Потому что здесь, да, здесь находятся у нас первые и вторые энергетические центры. А с чем связаны первые и вторые энергетические центры? Они связаны с накоплением Наших эмоций, да, то есть, если мы представим на стакан, то здесь у нас лежат определенные эмоции в этом стакане. Что создает эмоции? Эмоции создают здесь энергетическую блокировку. То есть сюда попросту не проходит энергетика. Когда к нашему органу не проходит энергетика, это равносильно тому, что, допустим, к органам не поступает кровь, да? нету кровоснабжения. И, естественно, клетки на физическом уровне, они начинают разрушаться. Есть так называемые космические клетки, они начинают разрушаться, то есть разрушается сам вот этот вот диск, да, шайба, как мы ее называем. И так называемое вот это вот позвоночное тело, оно вылезает сюда, за пределы. Когда оно вылезает сюда, за пределы, здесь у нас, это чисто я сейчас объясняю физику, да, здесь у нас проходят нервы. Да. Что у нас получается? У нас идет защемление нерва, очень часто происходит в поясничной области, так называемой седалищной нерва, и онемение да? а, а ноги, да? когда это происходит более шейных отделах, то у нас происходит онемение пальцев или онемение руки. Сейчас вам а, понятно, вот а, поставьте, пожалуйста, или скажите голосом, как вам понятна вот эта вот тема, что эмоции, то есть, в каком мы состоянии находимся, это очень важно, поэтому я и а, начала именно состояний, потому что состояние отвечает полностью за наши эмоциональность, да, за наши накопленные мысли, эмоции и так далее. А они, в свою очередь, блокируют, если это негативные эмоции, они блокируют поступление энергии конкретно позвоночному столбу, конкретно определенным частям позвоночника. Этот момент понятен. Да, понятно. Хорошо. Другая Аксана. Можете говорить голосом? Или напишите в чате. Испугался человек, видимо, нельзя спрашивать, да? Окей, как у нас дела у Ирины? Понятно, большое спасибо за ваш ответ. Так, Мила. Ну, Людмила, это, это хорошо будет запись, это ваша проблема. У меня очень классный интернет, специально подключилась здесь очень мощный интернет в Португалии. Понятно, когда интернет не тянет, то не тянет. Да? А Инна, понятен этот момент? Да, понятен. Окей, Ирина написала, что понятно, Оксана, а, понятно. Да? Ну и давайте посмотрим, что же находится у нас. Вот Я не случайно нарисовала именно этот уровень. Это именно уровень да, первого энергетического центра и второго энергетического центра. С ними у нас э, связаны отношения и устойчивость. Да? Сейчас я включу тут свет, по крайней мере, попробую. Потому что сейчас начало темнеть. <смех> И тут тоже начало темнеть. А у нас свет тут не очень такой мощный. Много еще нужно делать. А тут просто переехала. Показали, а мы это не а Сейчас делаем следующую вещь. Мы сейчас... Да, то есть это связано с отношениями и с устойчивостью по жизни. Да, что такое зачемление седалищного нерва? Зачемление седалищного нерва – это когда есть ваша дорога, есть еще у вас в мыслях еще дорога, да? вы стоите вот здесь. что нужно сделать, вынуть из этого состояния себя. Ну, понятно, есть еще на физике нужно сделать определенные действия, которые я покажу вам позже. А сейчас давайте все-таки посмотрим, что у вас на спине, что у вас а, лежит на этом уровне, на поясничном уровне. А какие вы эмоции...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 Если у вас э, проблема находится в шейном отделе, то э, также смотрим в шейном отделе. Устал, можно свалить прицелы, все в тело. Если не знаете смотреть, как ничего страшного, то, что увидели, то и есть, то и Выкидок, вывод, приходим сюда и описываем ситуацию. Да? Просто пишем, что увидели. Важно, какого цвета стакан. Да? Возможно, какие-то ситуации открылись, если вы хотите, вы можете поделиться этими ситуациями, можете, можете не делиться. А, а, что, а, что было, так, а, а, какой цвет да, а, находился больше всего в этом стакане? Да? Ну, давайте я сейчас спрошу Оксану, поскольку уже не новичок. Uh -huh. Ну, у меня был черный. А Я? Правильно, Оксана? Там еще одна была? Да, да, да. да. Правильно, вы. Yeah. Начнем, начнем с более опытных. <laughs> давайте. Uh -huh. Ну, как бы у меня был черный стакан и... Ну, вы мою ситуацию знаете, как бы, в общем, у меня вышло такое, что злость, как бы ненависть, обида, вот это все выселение. Вот, вот, вот. Первый, пер, пер, первый там, да, первое состояние. Мы же не случайно начали не Вот. Ну и я сделала то, что нужно сделать. Ну, отлично, молодцы. Хорошо, отлично. А, Инна? Ну, у меня в зоне позвоночника стакан был наполнен чуть больше половины, как желуди, как орехи, чуть-чуть открытые. Не знаю, почему, что это такое. Но... Да, я помыла стаканчик, вымыла все как надо. И на области шейных позвонков почему-то, я не скажу, что там стакан полностью наполненный, но у меня было ощущение какое-то такое вот... Как будто я нахожусь мне как всегда заносят возле храма какого-то греческого высокие колонны и цвет вот такой какой-то зеленая сталь вот как старый цемент вот такой какой-то вот как старые колонны угу. вот. Да, вот, да, ну, какой-то вот такой вот, ну, неприятности от этого я не видел, хотя я понимаю, что uh -huh. это не должно быть хорошо. Ну это, это, ну, это то, что есть, и с этим работаем. Uh -huh. да. Так, Ирина, что увидели вы? Прикольно так, еще так. Так мы еще не общались, но в принципе мессенджер позволяет, почему бы нет. Слабо, хотя бы так. Так, да. ну, Ирина, смотрите. Ну вот, вы все увидели, да? Ну. О, визуализация – это мое слабое звено, вот вы ко мне пришли и хотите учиться, <laughs> научу визуализации. Визуализация – это один момент, видение – это важный момент, видение, концентрация. Тут девочки у нас, которые у меня уже по полгода занимаются, поэтому... Ничего, ничего страшного, вы молодцы. Вот в поясничном отделе стака с черным содержимым на половину шейна и на одну трюц. А, так, содержимом на половину. Окей. В шейном на 1,3. Ага. На, на уровне чувствуем. Очень хорошо. Очень классное видение. Вот вам основная. Сейчас я вам показала настоящую причину. так что лежит с в спине. А? Я сейчас... Пролистаю, я не помню уже вашу ситуацию, что там. Ну вот, грыжи в пояснично-крестцовом отделе. Пожалуйста. более верхним грудном, тянущей боли с права Вот, в шее. Про вас и пошла у меня, что сказать обязательно про шею. Очень хорошо. Шаг за шагом, шаг за шагом, и, и все, все, отлично. А теперь мы перейдем к физике. Сейчас я рассказала вам, как это работает в энергетике. Вы это увидели. Да? Вам ваше сверхсознание, мы сейчас находимся в определенной энергии, Показала вам, что там есть ну, ваша логика, ну, ваше сверхсознание. И вот это там, что наполовину а, черное, вот это то, что а, эту проблему создает. И а, там можно открыть еще намного а, выше уровень, да, посмотреть, ну это уже а, на курсе, мы можем это сделать, посмотреть, да, с какими жизненными ситуациями это связано. Да, либо на курсе, или терапии, что у вас не так много поэтому Я вообще была готова провести классный а, курс а, в зоне по спине, а, абсолютно уже а, новый вживую. А, вот четыре встречи, мы посмотрим. Это, это сейчас чистая энергетика. Да? Сейчас перейдем на физический уровень, как я люблю говорить. Так. Так, уже в ночи все не получится. Итак, Маша замечательный позвоночник. Так, где у нас Конечно, очень классно. Итак, наш замечательный позвоночник. Я не буду сейчас вас утомлять всеми какими-то медицинскими познаниями. Ну, даже если мы сейчас рассмотрим листцовый да, поясничный отдел, мы ясно увидим, а, вот у, нас, у лицо, я, так, ну, вот, да, Мы ясно увидим, что у нас это связано с чем да, здесь проходит. Так, Попытаюсь нарисовать. Вот так. О, Господи, так. Ах, вот, наконец-то. Так, вот ну почему-то теперь увеличилось... Сейчас минутку, еще раз перезапишу. Так, что? Ой, раз, Сейчас да. то есть у нас здесь проходят мир, подпустим... Да? И эти нервы, они, конечно, так проходят, эти нервы отвлекаются у нас в определенные уровни. В данном случае Ну хорошо, в данном случае очень хорошо кто показывает, сейчас минутку, сейчас еще Ну, хорошо. Так, меня сюда. Да? Чему я, что я хочу сказать? Я не случайно говорила про отношения. Как правило, да, если есть здесь какая-то проблема, эта проблема есть... Тонка кишки, проблемы с плавой но да, и проблемы с ногами. Возможно, также и в площадке. Почему? Удивительно. Странная попроска. Ну, понятно, да? Я надеюсь, понятно. Почему? Потому что здесь проходят у нас нервы. Представьте, если здесь нерв блокируется, да, вот эти выходы у сюда. На физике понятно, что происходит там, а не менее никогда. Что происходит в энергетике? А в энергетике поток, который течет через, скажем так, весь а весь лично энергетический поток, да, он просто не поступает сюда. Естественно, здесь, да, когда сюда не поступает энергетика, здесь у нас образуется так называемая блокада. Но она образуется еще и на физическом уровне. То есть элементарно. Да? И сюда не поступает много энергии. Идет малое кровообращение. И что еще получается? Получается костная ткань начинает разрушаться. Кстати, обязательный момент. Если у вас болит спина, да, вы, как правило, не можете много двигаться. Ну, не, не получается. Да. Вы, как правило, да, стараетесь лечь так, чтобы не тревожить и так далее. Это абсолютно неправильно. Это абсолютно неправильно. Почему? Потому что чем вы меньше двигаетесь, тем меньше кровообращения, тем меньше вырабатывается костной ткани. То есть происходит обратный процесс. Костная ткань, она и так тут слабая, да? и так тут проблема, а так она начинает разрушаться. Почему движение очень Важно. А про седалищном нерве вообще, то есть при защемлении седалищного нерва врачи часто говорят, да, там ставят блокаду и все. А нельзя этого делать, потому что мозгу поступает сигнал вот сюда, в мозг. А? Ну ладно, не важно. Сюда в мозг поступает сигнал, господи, заблокируй это место, он блокирует это место. Но проблема-то осталась, стакан-то наполовину полный, стакан-то энергетически черный, да, или наполовину черный. А это что значит? Это значит ваше состояние. Это значит ваши эмоции. И есть методики, которые могут это, как это сказать, могут это изменить, могут это и состояние изменить. И есть методики, которые помогают. могут это состояние изменить, методики могут изменить это состояние и вылить скажем так этот стакан чем что мы всем чем мы работаем по энергетике мы выливаем этот стакан да? А вот как уже вылить этот стакан, да, это либо на частной терапии, либо на uh, курсах. Ну, в данном случае нас не так много, значит приходите уже на частную терапию выливать uh, этот uh, стакан. Но есть определенный метод. Как можно еще... Сюда пропустить энергии хотя бы так, чтобы эм, уже был какой-то определенный результат. Сейчас я вам расскажу. Недавно, буквально, ну, переехав сюда, я столкнулась с такой вещью, как просто огромный шею и я, надо сказать, не удержалась, не упала. И он упал на песок, а песок, он довольно-таки мокрый песок, знаете, он твердый. И я потянула спину. Что у нас случается, когда мы падаем? Что у нас происходит, когда у нас есть падение? И это надо так же изучать. Ну, то есть, есть есть, скажем так, энергетический поток в нормальном состоянии, когда мы падаем, происходит сблик энергии. Да, Сюда. Чем Это, естественно, ведет к чему? Такое изменение в энергии ведет к боли. Почему? Потому что, если в вашем сокращении что-то сдвинулось, да, есть определенные какие-то отложения, Энергия сюда не проходит достаточно, но она сдвинута. Поэтому, что происходит, возникает в этом месте боль. возникает боль, а мозг, так сказать, пытается ее заглушить с возможными мерами, а тут еще возникает воспаление. Вот вам еще одна. Причина а, тайны боли в спине. Это понятно? Поставьте, пожалуйста, а, то есть скажите голосом и поставьте чат плюс. Что сделала я? Ну, я рассказывала не, не, не просто эту ситуацию. Эта ситуация вот только что, ну, недавно, скажем так, произошла. Могу показать, что у меня все в порядке. Я нормально плаваю, нормально двигаюсь. Отлично. Вот. Что сделала я? Я, естественно, вернула энергию на свое место, но что я еще сделала? Есть еще очень уникальная и интересная методика. Называется «Анабиэнергетическая репетиология». А Ага, то есть я что у да. А, все понятно, все понятно. Так. Да. А вот, наконец-то Так. Так, отлично. Что вы сейчас делаете? Возьмите, пожалуйста, если у вас госпочик, сейчас, чтобы образовать ваш руку. я просто хочу, чтобы вы что-то унесли, закон так далее. Просто вам нужно обрисовать контур вашей руки. Ну, вот сейчас мы этим и займемся. У всех есть листочек, все готовы? Напишите, листочек есть, или голосом скажите, есть отлично. Да. Сейчас я посмотрю, как у нас делал выжили. Угу, готово отлично. Ага. Теперь мы делаем следующую вещь. Так. У нас тут две презентации. Не знаю, технические, Okay, look at this Как-нибудь странно, новость Так, подумаем, как мне Так, то, что я хочу показать. А, может быть, вот поставить, так, вот наконец то Паша, придется мне вот так вот показывать в раскрытом что-то на лифтопе тут не получается. Вы обрисовали свои руки, да, я надеюсь, что Сейчас, в принципе, неважно, нарисовали вы вот так или нарисовали вы вот так. Да? Ну, показано, как бы, вот Но Речь у нас идет именно о вот этой Зону. И конкретно, поскольку у нас сейчас мы все-таки рассматриваем дольше в листе, давайте одну Смотрите, пожалуйста, в этой области, если у вас болевые ощущения. Да, а, ну, да как смотреть? Смотреть очень просто, то есть мы а, ставим большой палец на данную зону да, и надеюсь, видно, так, вот, Ставим большой палец и массируем по часовой стрелке данную зону. Делайте это на левой стороне и делаете это на правой стороне. Сейчас мы это делаем просто схематично. На курсе я более подробно все объясню. Так. Сейчас мы делаем просто. Так, чтобы понять, что это. Там находится именно репректорная зона поясничной области. И когда у нас есть определенная проблема, можно также работать и с этой областью. И это то, что я сделала сразу. То есть я пока шла от пляжа до своей квартиры. Я вспомнила про это и массировала, убирала эту, скажем так, появившуюся проблему. Но потом мне пришлось, естественно, еще, чтобы эта проблема ушла, осознать, почему же я упала, собственно говоря. Да, я торопился на своей дороге. Да? Что я делаю не так на своей дороге? Да? Где я уже так? Вот. Это как бы глубокий вопрос либо на частной терапии, либо на фикс. Сейчас, пожалуйста, мне скажите, вы помассировали. Так, и, пожалуйста, мне скажите. Так, что получилось. Ну, можно голосом. Сейчас. Ага, да, больно на обувь руках, да, потому что там есть блокада. Окей. Okay. Это еще один способ, который мы изучаем на курсе, либо я вам при водоемом частных терапий. Так, Промассировала. На левой руке легкая болезненность. Ага, правой все нормально. Ну вот, на левой руке легкая болезненность. Легкая интересно. Ну вот, скажем так, приходите ко мне на частную терапию, решать свой какой-то личный конфликт, потому что левая сторона, это именно сторона личного конфликта, есть какой-то конфликт, который там лежит, в этой области, и уже пора его решать. Левая сторона. Ой, это дополнительно. Так, хотите вы уже избавляться от, скажем так, от своего стакана, уже наконец-то избавиться, осознать, что там лежит, и убрать его из своей жизни, убрать его из позвоночника. Кто, пожалуйста, хочет, напишите в чате. Да, хочу. Угу. Хочу отлично. У меня есть интересный... Что значит интересно, это все будет зависеть, конечно, от участников, у нас еще пару человек не смогли прийти, если участников будет немного, то естественно я буду поводиться по частном порядке. так у меня была очень классная идея пригласить вас на курс, на месячный курс по месячный э, курс и именно э, по работе над собой как вы понимаете что для того чтобы избавиться от проблем со спиной вам э, нужно еще осознать определенные моменты да? то есть не просто выработать на физике а что включает себя курс. Ну, как известно, моя частная терапия, да, если я вас работаю э, с вами индивидуально, она э, насчитывает определенное количество часов, и час моей терапии стоит 10 тысяч рублей. Абсолютно нормальная цена. В курсе вы получаете вот только сегодня, если вы заказываете, сегодня за 15 тысяч рублей всю месячную программу. Что туда входит? То есть туда входят четыре встречи в Zoom. Но это при условии, если еще у нас собираются участники. Да, туда входит четыре встречи в зиме. Туда входит целительские техники по работе над своей конкретными звони. Туда входит энергетический разбор, то есть разбор конкретно вашей ситуации. И туда входят техники по энергетической рефлексологии, по рефлексологии то, что я сейчас показала на руках, ну и, конечно, на ногах, то есть работа с собой. И вот только сегодня, если вы заказываете прямо сегодня, делаете предоплату, это стоит для вас 15 тысяч рублей. Если понятно, если у нас участники не соберутся, то ничего не могу сделать. Здесь тысяч рублей, строить терапевт, приходите в будем в частном порядке с вами а, заниматься. Вот. Хочу здесь. Отлично. Но курс я готова провести, в принципе, за 15 тысяч рублей. Месячный курс, то, что оплачивают каждый. И сейчас я сброшу вам ссылочку в чат. Так. Если вы находитесь в Европе, вы можете оплатить по этой ссылке. Сейчас просто внести нужно предоплату 2000 рублей. Вносится предоплату и за вами закрепляется вот эта вот цена в 15 тысяч рублей 4 занятия в группе. Ну, скажем так, если а, ничего не получится, ну, тогда за вами закрепится цена все-таки не в 10 тысяч рублей. А, а, прошу я с вами поработать уже частно за 8 тысяч рублей. А, будет ваша месячная терапия, сколько вы а, там решите. Да? А, все вот. зависит количество участников. Так. А если все вместе, то тогда а, все идем вместе и начинаем уже заниматься субботы. 15 часов по угальскому времени, это по Москве, где-то 3-2-5 часов. Брасываю сюда ссылку. Кто же готов прямо сейчас заказать, внести предоплату? пожалуйста, готовы. Посмотрите в чате. И сюда еще входит, значит, что входит в курс, групповой курс. Первое, групповой курс входит разбор вашей конкретной ситуации. В групповой курс входит целительские техники и Изучение и сразу же применение. Курбовой курс входит также а, мои активные медитации последующим очищением и наполнением, и как не допустить, а, скажем так, накопления вновь каких-то негативных энергий, которые бы повлияли на наши органы, на спину и на на нашу жизнь Еще момент, когда я готовила этот семинар, эту встречу, мне пришла еще очень интереснейшая информация, которую я сейчас попытаюсь донести. Вот этот вот рисунок мне нужно донести для вас. Как еще работает спина, как связана дорога души, спина, буду. Да? Ну, примерно, помню, уже давно он это представляет. Да. Угу. Хочу, хочу, отлично. Да. Вы можете написать, что вам более интересный курс, либо э -э, моя индивидуальная терапия. Понятно, что в индивидуальной терапии я только на вас принимаю в курсе естественно, на участник. А. А. И в конце завершения мы ну, сейчас нарисуем Итак, представьте, что вы идете по определенной дороге жизни. Здесь есть центральная линия. На этой дороге подается полностью энергетический поток. Когда вы находитесь в этом потоке вы находитесь, в принципе, в состоянии четвертой и тридцей. Позитивная энергия. Все выстраивается, события на этой дороге выстраиваются, как они должны быть. Если мы сейчас немножко сотрем циферку и нарисуем... Звоночник. Сейчас вот не случайно делаю. Вот такой у нас смешной будет рисунок. Тут, тут в общем-то все нормально. Но если вы находитесь здесь, то это выглядит примерно вот так. Я очень схематично сейчас рисую. Ну. И, соответственно, энергия, да, то есть позвонки как бы кричат об этой энергии, но энергии сюда не поступают. Да? И, естественно, да, с чего мы начинали, происходит. Разрушение костной ткани. И начинаются всевозможные протрузии, всевозможные грыжи да, всевозможные еще какие-то вещи. То есть что нужно сделать? Нужно вернуться сюда. Как мы будем это делать? Приходите либо на частную терапию, либо на курс. Была ли полезна сегодняшняя информация, достаточно, была ли она понятна, поставьте, пожалуйста, часть, не знаю, десятку. Насколько была полезна информация, пожалуйста, поставьте часть, не знаю, от 1 до 10. Вынесли ли вы, мне очень хочется, чтобы вы вынесли сегодняшнюю встречу. Достаточно не просто информации да, а понимание именно того, что а вот просто укол, да, который делает блокаду, ничего не даст. Он так еще и называется, блокада. Да? И... Для примера, конечно, я понимаю, 15 тысяч рублей на курс достаточно хорошие деньги, но сколько вы вкладываете по сравнению, вот вы идете к врачу, да, и вы проходите. Ну, я просто вот записала сейчас то, что пришло наши услуги да, физиотерапия, массаж. Иглорефлексотерапия, карбоксотерапия, лечебная физкультура, тракционная терапия, прессотерапия, дневной стационар, плазма плазмолифтинг, процедурный подъемник, лазерное удаление. И тогда, когда еще лазерное удаление идет, то это вообще не супер, потому что там идет грубое нарушение энергетики. Проблемы-то они остаются. Да? То есть ваше осознание, ваше, ваш стакан-то он наполнен, никуда он не делся. Он переходит на такие органы, как матка, да? как э, яичники, да? как кишечник. Да? Не, не, не только спина, потому что спина она пропускает... Через себя как бы вот этот энергетический поток, она пропускает нервы. Да? Нервы идут через спину, нервы идут к органам. Вот. И задайте себе вопрос, сколько вы уже выбросили денег, в принципе, на, ну, на какие-то такие консервативные методы. Если бы они помогали, классно, но они не могут помочь. Они блокируют на короткое время, но они не могут помочь, если вы ушли со своей дороги. И у вас идет там предкосяк энергии. В жизни они не помогут. Вот думайте, сравните и сравните с этой ценой, где вы получаете реальные методики, я помогла уже многим, да? многим. И помогаю себе. Говорят, себе помогать гораздо сложнее, чем другим. И это действительно факт. Но это все работает. Это а, рабочая методика. И можно восстановить, а, то есть грыжу снова. Есть определенные целительские техники, где мы а, формируем и костную ткань, и формируем именно вот это вот фибральное, так называемое, кольцо да, с костной массой, восстанавливаем костную массу. Это не быстрый процесс, но это тот процесс, который ведет как к осознанию, так и к в выздоровлении всего организма. Вот. Так, что у нас написали в чате? Угу. Сядочка, спасибо, да. разбираться необходимо, конечно. Что скажет нам Ина? пожалуйста, включите, скажите. Ну, я вообще сейчас сижу, думаю. Да? Пока со спиной я э, не буду заниматься, а вообще хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы... Что вы со спиной вы... не будете заниматься, вы и так у меня занимаетесь <сих> на индивидуальных ну, вот. занятиях, поэтому вам, вот, пока, да. вам пока достаточно, и это именно для тех людей, которые новички, которые не понимают совершенно, где они находятся, почему... Почему медицина не может в этом случае помочь? Да, потому что грыжа это по существу что такое? Да? Это разведение костной ткани и выход вот эту вот желе, скажем так, на поверхность. Она передавливает нервы. И это можно восстанавливать. Есть обратный процесс. Вот. Да. Я вообще хотела сказать по поводу... Угу. Того, что вам надо поставить памятник большой, рукотворный, Эта женщина сделала большую помощь для меня, во всяком случае. Это, это, это, это, это, все, все, все, ничего, ничего не говорим. Я рада, что у вас все классно, да, все получается. Мы с вами увидимся на следующей неделе, по-моему, да, у нас. Mm -hmm. Я просто хотела сказать, хотела сказать всем, что э, действительно, обращаясь э, в обыкновенную больницу, мы надеемся получить излечение традиционными способами, а излечить душу, успокоиться, там так не получается. И все эти вещи, они все взаимосвязаны. Поэтому вы действительно очень помогаете людям. Ой, ну, в общем, я нужно уже... идти на курс. Я, я, я, я нужно уже... идти на курс. Да, да, я, я, я, уже, я уже не знаю, как, как еще объяснить да, человеку, чтобы он взялся вот за свою голову и понял, где лежит эта проблема. А главное, понял, что методом активной медитации можно работать. Это наше исконное существо. Поэтому мы можем это видоизменять. Я бы не была сейчас в Португалии, если бы я сама не трансформировала свою жизнь. И Это можно изменять. И можно менять свою дорогу. И можно восстанавливать свою спину. То, что я еще не сказала, спина это ваше прошлое. Это все отложенные, вот это, знаете, как река, забыла совершенно сказать, просто достаточно много информации, но вот эта вот сейчас информация она сегодня прям пришла, и она была очень важна. Но если мы спину представляем как некую речку, да, представьте, что на этой реке лежат ваши. Прошлой ситуации. Как ей течь? Никак. Нужно сначала убрать вашу ситуацию. Вы можете убирать их сами, понятно, или вы можете убирать их под руководством. Вот есть всегда есть выбор. Вот. Ирина, насколько полезен вам был сегодняшний вебинар? А вот, скажите, напишите, вернее, пожалуйста. Я потеряла сейчас. Сейчас надо... Но пока технический наш помощник. Ну вот удивительный человек у нас есть вот в чате, Людмила, да, да, а она была у нас коротко, Простите, не получилось, сильно болела шея. Так вот вам и нужно было здесь быть. Именно когда у вас сильно что-то болит, вот, вот этот важный момент. Сильно болела шея, приходите на курс. Да. Смотрите, курс будет, курс уже начнется в субботу. Мы можем с вами договориться о времени ориентировочное, 15 часов. А в Португалии это 17 часов по Москве. Ну отлично. Все приходим на курс. Ну, кто продевал вебинар, значит, смотрит записи, и у вас будет еще возможность э, заказать э, курс. Носите предоплату и вперед. Огромное спасибо вам за отзывы и за э, ваше участие. Все, давайте, чао. А, Оксана, что? Что-то хочет еще Оксана сказать? Так, я, я посмотрела. что. А, разбираться, конечно, необходимо. Все. Отлично, все. все идет.